Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию очередной автомобиль из Германии, который мы привезли в Украину. Honda Jazz 2007 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,3 литра на 5-ступенчатой механической коробке передач автомобиль в отличном состоянии приехал из германии своим ходом уже растаможен сертифицирован и поставлен на украинскую регистрацию 2008 год Первая регистрация данного автомобиля, соответственно, по дорогам Германии он начал ездить с 2008 года. Honda Jazz это компактный городской автомобиль. Он экономный. Расход топлива по городу составляет около 7 литров 95-го бензина. По трассе же расход топлива при средней скорости 100 км в час составит всего-навсего около 5 литров. По кузову автомобиль абсолютно целый, но имеется повторный окрас по левой стороне. А если точнее, то напыление лака в двойной толщине. Технический автомобиль также полностью исправен. Никаких вложений не требуется. Давайте возьмем толщину мер и проверим состояние локаточного покрытия. Начнем с крыши. 89. Это толщина ЛКП в родном окрасе. 92. Капот 72. 92. Никаких сколов особых нет. За исключением, может быть, мелкие Тяточки на капоте. Но их практически не видно: 74. Фары целые, бампер передний абсолютно целый, радиаторная решетка также целая. Имеются противотуманки передние, на литых дисках с хорошей зимней резиной фулга. Далее по кузову 64. Заводская толщина Дверь 150 Это немножечко увеличенная толщина ЛКП Но шпаклевки здесь Никакой нет 144 184 337 340 Здесь потолще немножечко 158 132 132 Арка заднего крыла 149, 139, 88 это уже родная толщина ЛКП, по крыше 80, крышка багажника в родном окрасе, получается что повторно окрашивалось заднее левое крыло, задняя левая дверь и передняя левая дверь, все остальное в родном окрасе. 80 83 71 имеется фаркоп с розеткой под фаркоп хотя в принципе на таком автомобиле с мотором 1.3 литра фаркоп ну такое он вроде в роли проктроника выступает то есть когда уперлись тогда услышите фаркопом конечно же шутка крыло 72 дверь 65 79 Здесь все в родном окрасе. 80, 80, 84. Имеется два ключа зажигания. Давайте откроем капот и заведем двигатель. Салончик тканевый. Состояние также отличное. Пробег у него совсем небольшой. 129 тысяч километров. Это... Очень маленький пробег для 2007 года выпуска, вернее 2008 год, первая регистрация. Но почему такой пробег маленький, потому что в принципе эти машинки, они много не проезжают. Это городской автомобиль, который ездит по городу и соответственно больших пробегов они не наматывают. Заводится с полоборота, сейчас на улице у нас в Киеве минус 6. Двигатель работает ровненько, тихо, никаких посторонних шумов не слышно. Мотор сухой, запотеваний, потеков, ничего такого нет. Такой маленький аккумулятор, совсем манюсенький, потому что в принципе здесь большего размера и не нужен аккумулятор. Все-таки мотор 1.3 мм. 40 ампер часов надежный двигатель который в принципе не имеет никаких проблем по отзывам владельцев данных автомобилей я не слышал ни разу негативных отзывов о данном двигателе здесь э, нужно регулировать клапана периодически ну по регламенту регулировка клапанов стоит ну небольших денег в районе там тысячи гривен в Украине в Киеве по крайней мере то есть цены на обслуживание довольно таки оптимальные доступные скажем так в Украине мы уже заменили передние тормозные диски, потому что их здесь практически не было. Поставили новые тормозные диски впереди и все тормозные колодки по кругу, потому что их тоже практически не было. Но до Киева автомобиль доехал своим ходом без проблем. Шикарное состояние. Как вы видите, никаких дефектов. Сиденья целые. Потолочек целый, чистый. Бардачок на две секции. Переднее сиденье имеет регулировку вперед-назад. Это можно сделать здесь рычажком. И также можно сделать регулировку здесь. Такой рычажок нажимаем и сиденье двигается вперед-назад. Задние стеклоподъемники механические за задним за передним сиденьем имеется с правой стороны такой карманчик посадка сюда вполне удобная дверь открывается широко смотрите как складывается салон очень интересное решение места получается очень много очень просторно то же самое можно сделать с левым сиденьем Также сиденье опрокидывается отсюда Если убрать подголовник То получается Абсолютно ровный пол Очень интересное решение По трансформации салона Сзади в багажнике имеется шторка Защитная Карты дверей все целые Салончик очень ухоженный но опять же, все это пробег. Небольшой пробег, соответственно, состояние. Передние стеклоподъемники электрические, левый имеет автоматический режим, имеется блокировка дверей. Регулировка сиденья водителя механическая, также вперед-назад. Здесь регулируется наклон спинки. аэрбеги есть в сиденьях и впереди руль торпеда. Соответственно, здесь четыре подушки безопасности. Электрорегулировка зеркал имеется, корректор фар. На руле имеется регулировка мультимедиа, звук переключения радиостанции, либо компакт-диска. Руль имеет регулировку по высоте. 129 700 километров. Мультимедиа штатная. Имеется климат-контроль. Это лучше, чем обычный кондиционер. Вы выставили необходимую температуру и все. Дальше электроника сама регулирует количество воздуха подаваемого в салон, температуру. То есть холодный, теплый воздух, все будет на 24 градуса. Надо 26, пожалуйста. Сделали 26, нажали клавишу авто, и у вас все в автоматическом режиме, все работает. Имеется подогрев заднего стекла и боковых зеркал. Здесь у нас прикуриватель и выход вход, вернее, AUX. Мелочь, а приятно. Бывает очень удобно. Пятиступенчатая механика, она неубиваемая, работает без проблем имеется ручник под локотник конец имеется здесь подстаканник здесь такой тоже карманчик здесь два подстаканника козырьки с зеркалами и справа и слева также есть зеркало здесь подсветочки салона включаются нажатием здесь еще средняя подсветка есть довольно таки вместительный салон. Казалось бы, с виду довольно-таки маленький автомобиль, но по факту, когда мы садимся, то чувствуем себя, ну, в таком даже, я бы сказал, по ощущениям, в компакт-венчике, типа рынос ценника только пониже посадка. В любом случае, это больше по размеру, чем Hyundai Getz или там, Skoda Fabia, разные подобные конкурент, конкуренты, скажем так, данного автомобиля. Обзор великолепный, стекла, окна. Как мы видим, большие, и здесь и эти треугольнички, вставочки, они дают тоже дополнительный обзор. Дорогие друзья, данный автомобиль находится в городе Киеве. Кому интересно, пожалуйста, звоните, пишите, обращайтесь, приезжайте на осмотр, на тест-драйв. Если вы хотите привезти себе под заказ любой автомобиль из Европы и Америки, также звоните, обращайтесь, работаем как под заказ, так и бывают автомобили в наличии. Всем спасибо за просмотр данного видео, всем огромнейшей удачи и пока, до новых встреч!